Привет, меня зовут Влад. О, привет, меня зовут Влад. В этом видео я поделюсь ретро клейками и расскажу, как ими пользоваться. В составе 20 футажей, 17 картинок и 11 футажей с другой анимацией. И все в 4К, поэтому во. Я готов, а ты готов, поэтому присаживайся поудобнее и поехали. Итак, мы в программе. Сейчас микрофон плохо поправил, не знаю, как будет слышно. Я для удобства включил программу, которая демонстрирует мои горячие клавиши, то, что я нажимаю, поэтому классно, класс, класс, класс. Угу. Я накинул, значит, футажи, вот, у вас будут такие папочки. И в скобках написано «Screen». Это режим наложения вот мы набрасываем футаж напоминаю что они в 4к нажимаем scale to frame sizes и режим вложения screen класс вы можете регулировать 110 105 Ну, короче лучше сотка и вот это первое. Как выглядят эти видосы? Немножко шейк, немножко они двигаются, эти немножко дрожания, которые, имитация старой пленки. И так дальше. Их вот 20 штук. Картинки. Тоже, если нужно, используйте. Правая кнопка Print to Scale Size, SSS, SSS, SSS. Просто картинка а, неподвижная. И третье Это 11 тоже приколов. С режимом наложения Screen. А, но другая. Анимация, вот посмотрите, там типа как монитор, Страбит или как она называется. Вот. Ну и то есть, забыл про режим наложения, тоже скрин, типа украсить какое-то ваше видео придать ему уникальность потому что это относительно свежий продукт который я дарю вам еще раз повторим да. класс смотрите Ой. Поэтому подписывайтесь, ставьте лайки, балалайки, делитесь с друзьями киноделами и всего вам наилучшего. Чао.